друзья всем привет вы на канале доступный дом давно у нас не было хороших домиков на обзоре потому что были выходные поэтому мы возвращаемся и начинаем обзор нового дома сегодня у нас будет вот такой вот мини дом размеры его будут 10 и 7 на пять с половиной метров очень бюджетный вариант с двумя спальнями кабинетом кухня-гостиная и санузел домик практически всем подойдет для садовых участков для небольших домов как временный может как временно-постоянный дом Поэтому, друзья, присмотритесь к данному домику. По фасаду тоже очень интересный вариант. У нас здесь терраса выходит на передний двор. Поэтому здесь крыльцо с террасы совмещены. И делают они архитектуру лицевого фасада намного интереснее. Также это экономит немало средств, когда крыльцо с террасой объединяется в одно. Поэтому, друзья, пользуйтесь, смотрите. Если данный домик вам понравится, то чертеж стен на него будет стоить 200 рублей. Также можете заказать 3D-визуализацию чтобы покрутить и походить на своем компьютере по этому дому. Также, если вы хотите заказать индивидуальную планировку под свой участок, под свое техзадание, то пишите мне в комментариях, пишите на почту и пишите мне в группе ВКонтакте. Мы сделаем для вас удобную, проверенную планировку. Ну а с вами Доступный дом, поехали! Итак, сегодня у нас на обзоре дом, напоминаю, 50 квадратных метров, жилая площадь его с двухскатной крышей. Крыльцо террасы объединены тоже под двухскатную крышу. На террасе у нас здесь установлен столик объединенный, вечерний, так скажем. Здесь у нас вот такой вот стоп, очень интересный, что выделяет нашу архитектуру фасада. Тут у нас стоит труба, она очень широкая, получается метр двадцать для вентканала, потому что здесь подразумевается мангал, печь. Вот такой вот интересный вариант, прямо на террасе здесь вот с дровишками, можно посидеть, разжечь мангал, пожарить шашлыки. Это все как сама идея. Поэтому, друзья, если вы даже захотите построить такой домик, то не обязательно, конечно, вот это вот все реализовывать. Это просто для примера, чтобы домик, был интереснее и более функциональный. Вот так вот по фасаду он выглядит. Очень интересно, красиво, стильно, современно. Также у нас есть вот это вот, такое вот панорамное остекление. Здесь у нас входная дверь, здесь фальш-панели такие тоже под цвет окон. И вот эти вот треугольники на самом деле это не стекла, это тоже фальш-элемент, потому что у нас здесь не получается сделать окна, потому что у нас здесь там идут перегородки всякие. Поэтому, ну, чтобы домик смотрелся более, так скажем, интереснее и красивее, вот пришлось поставить вот такие вот декоры. А вот здесь у нас выход с кухни-гостиной. Почему еще объединяю террасу и крыльцо? Это намного очень функционально. И так получается в основном практически всех планировок, потому что кухня у нас смотрит на лицевую часть. А выход на террасу больше, предпочтительнее, конечно, с кухней, потому что там можно принести обед, чай, кофе, чем ходить, например, когда во многих проектах встречаешь, то, что кухня с переднего фасада, с заднего фасада у нас, получается, идет гостиная и там же у нас терраса. Но если вы предпочитаете пить там что-то на террасе, вы будете постоянно ходить через гостиную, там о еду, но это тоже не очень удобно. Остальные окна у нас в принципе идут стандартного размера, с подоконниками. Здесь у нас вот есть единственный панорамный с торца, чтобы более-менее сделать красивый у нас фасад. Сзади у нас тоже идут все окна с подоконниками. И здесь у нас тоже вот такое вот продолговатое длинное вытянутое окно, чтобы тоже подчеркнуть немножко вот такую вот высоту фасада данного дома. Домик получился очень компактный, красивый. Ну и мы приступаем к разборке, планировки. Итак, вот у нас сейчас наша планировка. Вид сверху видим мы сейчас с вами вот это вот вход у нас входная группа. Здесь вот наша терраса передняя и попадаем мы с вами в прихожую. С левой стороны у нас стоит пуфик, чтобы разуться обуться. С правой стороны у нас встроенный большой шкаф для одежды. Напоминаю то, что этот дом у нас для небольшой семьи, поэтому здесь предусмотрено максимальное хранение, потому что в данном домике не предусматриваются какие-то отдельные кладовые. И с левой стороны также у нас у нас есть вот такой вот встроенный шкафчик, тоже для одежды, потому что вот здесь нужно максимально уделить зону хранение, чтобы не было беспорядка в доме. Также из прихожки мы сразу сможем попасть и с вами в санузел с левой стороны. Это очень удобно, когда, например, вы приходите домой, сразу можно зайти и помыть руки. После улицы дети могут зайти помыть руки без проблем. Здесь вот у нас такой вот санузел с ванной. Окно у нас выходит на передний двор. Можно его зашторить, затонировать, чтобы ничего не было видно. С правой стороны от входа у нас получается большой шкаф. Там можно сделать встроенную технику, например, сушилку. Также можно сделать стиралку там тоже, чтобы все было очень аккуратно. Здесь у нас раковина, унитаз и сама ванная. Перед ванной тоже у нас предусмотрены вот эти все полки, зоны хранения. Площадь э, санузла у нас получается 4,5 квадратных метра. Дальше попадаем мы с вами прямо в гостиную. В гостиной у нас здесь э, получается стоит диванчик стол обеденный столик журнальный опять же телевизор напротив вот так вот здесь все у нас выглядит потому что здесь у нас концепция данного домика это открытая планировка и с помощью только вот такой планировки мы достигли вот минимальные размеры данного дома потому что домик у нас в принципе получился по комнатам довольно таки большой однако по площади если мы сравним с другими домами то вряд ли получится выжить столько помещений из данной квадратуры однако здесь у нас все это получилось и вот у нас получается здесь диванчик, кресло. Все, в принципе, вот так вот удобно. Окна у нас выходят на заднюю сторону. Здесь у нас большое сплошное окно. С правой и с левой стороны сделаю я створки, чтобы для проветривания. Вот такая вот у нас кухня-гостиная. Очень интересно, красиво, современно получилось. Также из гостиной можно попасть у нас в кухню. Кухня у нас здесь отделена отдельным блоком. Здесь вот у нас вот такая вот кухня. Здесь у нас пеналы большие, тоже для встроенной техники. Здесь рабочее место, подвесные шкафы. Здесь также рабочее место, подвесные шкафы. По желанию можно здесь сделать раздвижную дверь, чтобы закрываться на кухне, чтобы не было запахов, кому это неприятно. Также можно какую-то сделать стеклянную перегородку, потому что дом небольшой и, скорее всего, вот этот вот объем потеряется, если сделать наглухо здесь проем. Также с кухни гостиной как я уже и говорил, у нас здесь есть выход на террасу. Вот здесь вот у нас выход, и мы очень удобно. Пришли, зашли, открыли. В летнее время можно здесь практически постоянно открыть дверь и у нас кухня увеличивается больше чем в два раза. Итак, вот такая вот у нас гостиная получилась. Очень интересная, очень хорошо обыгранная, современная, в современном стиле. Также из гостиной мы сразу же можем попасть с вами в детскую спальню. Детская спальня у нас площадью 7,6 квадратных метров. Здесь у нас установлен диванчик большой встроенный шкаф, соответственно здесь можно хранить практически всю одежду ребенка, ну и конечно же рабочее место, там делать уроки, заниматься. Окно у нас в детской выходит на задний двор. Вот такая вот у нас 7,6 квадратов получилось. также здесь дополнительное окошко. Окна в спальнях или в комнатах если получается делать с нескольких сторон, то это очень хороший вариант, потому что добавляет больше света, больше освещенности с разных сторон, потому что солнышко бывает с одной стороны, в Другое время бывает с другой стороны поэтому вот двойная освещенность спальня это большой бонус для проживания ну и конечно же следующий у нас блок это у нас родительский переходим к нему спальня 97 квадратных метров поместилась у нас здесь двухспальная кровать в принципе также у нас здесь по бокам есть шкафчики для хранения одежды окно у нас выходит на передний фасад. Родительская комната я считаю, что это так и должна выходить, потому что родители пришли, посмотрели, там кто приехал, кто зашел. Контроль над передним двором это тоже очень важно продумать. Также у нас из родительской спальни можно попасть и в кабинет. В кабинет можно попасть и здесь, у нас вот через вот такую вот дверь. Кабинет 4,4 квадратных метра. По желанию можно сделать просто здесь отдельную гардеробку, убрать вот эти вот шкафы, перенести перегородки, и у вас будет отдельный гардероб. Здесь Здесь кабинет я сделал для примера, потому что на данном случае, в данном условии, сегодня у нас очень много удаленки, поэтому кабинет, я думаю, уже скоро войдет в обязательное помещение в доме. Вот такая у нас планировка получилась, открытого типа. Данные планировки у нас в спальне не пересекаются, не граничиваются друг с другом. Многим это основной принцип выбора планировки, поэтому вот здесь вот так все было устроено. Очень удобная планировка, универсальная. Кто смотрит видео постоянно на нашем канале, то заметил, то, что у нас были уже такие примерные планировки. Планировки, однако они были уже 4 спальни, 5 спальни это вот базовая планировка, которая может масштабироваться и добавляться здесь, вот блоки спален, кухня расширяться, получается, будет. И очень удобная планировка, то есть надо 4 спальни, вот из этого варианта можно сделать спокойно 4 спальни, надо 5 спален? можно даже 5 спальни сделать вот из этого варианта. Поэтому, друзья, супер универсальная планировка, продуманная, современная, очень стильная, так что берите себе на заметку. Но мы сейчас с вами прогуляемся в 3D, чтобы более понятно вам было по планировочке. Итак, заходим мы с вами в наш дом, вот такое вот у нас получается крыльцо Крыльцо терраса, заходим на нее. Здесь у нас вот такой вот столик стоит, мангальчик можно сделать через вот эту вот трубу. Выход с кухни и вот она наша дверь в прихожку. Заходим в нее, заходим. С левой стороны у нас стоит пуфик для обуви. С правой стороны у нас стоит вот такой вот платяной шкаф для одежды. Открываем туда, закидываем одежду и идем дальше. С левой стороны у нас санузел. В санузле с правой стороны также встроенный шкаф, раковина, унитаз, ванная, окно на передний двор. И здесь у нас встроенный шкаф тоже для э, шампуней, для мочалок и тому подобное. Дальше выходим обратно в прихожку. Кто боится, что, что у нас здесь будет грязная зона, вот она у нас грязная зона, здесь мы снимаем обувь. А дальше мы можем спокойно, вот здесь вот уже ходить в носках, спокойно не задевая вот эту вот всю грязь. Дальше заходим мы гостиную гостиной вот так у нас все это выглядит небольшая конечно но для жизни подойдет 50 квадратов кто такой будет домик рассматривать он уже будет понимать на что он идет потому что здесь площади такие вот миниатюрные но это уже вынужденная мера и вот наша гостиная так она здесь выглядит здесь все у нас сделано красиво на задний двор у нас такое большое панорамное окно также забыл сказать, вот у нас встроенный шкаф еще один, тоже для барахолки какой-то. И также мы можем попасть с вами на кухню. На кухню попадаем, здесь у нас рабочее место, шкафы подвесные. Также здесь еще есть место, пеналы для встроенной техники. И вот мы через это вот окно можем выйти на террасу. Оп, вышли, в летнее время открыли и обратно можно все занести, зайти. Очень хорошо и удобно. Итак, также у нас здесь можно попасть в детскую. В детскую заходим, диванчик стоит, окно вот этого тоже очень интересное, хорошее. Также я вам говорил, то что двойное освещение спальня добавляет много света. Очень интересно, стильно все это получилось. Встроенный шкаф большой, 2 метра, 3 метра высотой. Также у нас рабочее место обязательно с ориентацией на левую сторону для ребенка. Дальше возвращаемся мы с вами в гостиную и заходим в родительский блок. Здесь у нас двуспальная кровать, точно так же у нас двойное освещение получается. Здесь у нас стоят два шкафа, здесь небольшой и здесь вот побольше шкаф. Заходим с вами в кабинет, стоит стол, также здесь угловой шкаф. На заднюю сторону у нас выходит освещение окно. Вот такая вот, друзья, у нас получилась планировка. Если вам понравилось, то можете заказать ее, стоить она будет 200 рублей, чертеж стен ведь сверху с размерами. Также вы можете заказать 3D визуализацию, вот походите вот так вот по дому. Также если вам интересно и хотите узнать стоимость данного дома, то можете заказать услугу расчет стенового материала. Я могу по смете посчитать вам сколько выйдет у вас, например, блоков на этот дом. Точно так же пишите в комментариях, пишите в группе ВКонтакте и пишите мне на почту. Также, кому нравятся мои работы, то заказывайте индивидуальную планировку под свой участок, под свое текст задание. Пишите, я вам выполняю, смотрим, редактируем с вами, подбираем нужный вариант для вас. Ну а с вами был Доступный дом. Подписывайтесь на наш канал о доступном строительстве. Всем пока!